Сегодня я хочу рассмотреть вопрос, с которым очень часто обращаются к бухгалтерам Центр сопровождения бизнеса «Мирена». Вопрос состоит в следующем. Предприниматель открывает ООО и становится в нем единственным учредителем. Этот же человек становится и директором этого ООО. Вопрос. Надо ли директору начислять и выплачивать заработную плату и в каком размере она должна быть? Вопрос крайне актуальный, ведь предприниматель, открывая ООО и становясь его директором, не рассчитывает просто каждый месяц получать определенную сумму денег. Он не рассчитывает на стабильность, он рассчитывает заработать большую прибыль и получить сразу много денег в качестве дивидендов. И платить зарплату ежемесячно ему не очень удобно, ведь это вымывает деньги из оборотки. Надо платить страховые взносы НДФЛ. Ответ на вопрос, надо ли директору начислять заработную плату и в каком размере, вы узнаете, если досмотрите этот видеоролик до конца. Меня зовут Юлия Гушина. Я являюсь руководителем Центра сопровождения бизнеса Мирена. Мы оказываем бухгалтерские, юридические, маркетинговые услуги, услуги по постановке управленческого учета и финансовому планированию. Мы работаем с предпринимателями по всей России. Итак, вернемся к нашей ситуации. Предприниматель открывает ООО и становится в этом ООО единственным учредителем и директором одновременно. Вопрос – надо ли директору начислять и выплачивать заработную плату? Ответ – надо. Согласно законодательству, директор в этой ситуации является наемным сотрудником организации и с ним должен быть заключен трудовой договор, а согласно трудовому договору должна выплачиваться заработная плата. Как заключается трудовой договор в этой ситуации? Ведь человек один, а стороны две. В этой ситуации один человек выступает просто в двух ролях. С одной стороны, он как единственный учредитель, являясь представителем ООО, заключает договор с физическим лицом и назначает его на должность директора организации. Есть спорное мнение и письма Минфина о том, что это неправильно. Но письма Минфина носят рекомендательный характер. А трудовой кодекс не содержит в себе исключений, по которым директор-единственный учредитель не должен заключать трудовой договор. Поэтому ск лучше склониться к ситуации, когда трудовой договор нужен. Тем более, что суды поддерживают именно эту позицию. Если заключен трудовой договор, значит должна быть и заработная плата. Об этом нам говорит статья 22 Трудового кодекса. О том, что директору, единственному учредителю, выплачивать заработную плату обязательно, мы с вами разобрались. Отсюда следует следующий вопрос. А в каком размере должна быть эта заработная плата? Ведь директор, как наемный сотрудник в данной ситуации, вовсе не заинтересован в получении большого оклада. Давайте посмотрим законодательство. Согласно законодательству, заработная плата не должна быть ниже, чем МРОД. МРОД на 2022 год установлен в размере 13 617 рублей. Надо обратить внимание на то, что в регионах могут установить МРОД выше этого федерального уровня. И тогда зарплата должна быть не ниже регионального МРОД. Это очень важно. Также надо учитывать все региональные коэффициенты. Это минимальный размер заработной платы. А что будет, если выплачивать заработную плату ниже МРОД? А будет штраф. Согласно части 6 статьи 5.27 КОАП РФ установление работнику заработной платы в размере менее МРОД повлечет следующие административные штрафы. На должностных лиц организации, как правило, это руководитель от 10 до 20 тысяч рублей. Хотя при хорошем раскладе руководитель может отделаться всего предупреждений. Но. Нарушение в любом случае придется устранить, то есть доплатить работнику недостающие суммы и поднять ему зарплату домрот. На ИП-работодателя штраф будет от 1 0 до 50 рублей, на организацию от 30 0 до 50 тысяч рублей. Если же подобное нарушение будет повторно, то это повлечет уже увеличенные штрафы на должностных лиц от 20 000 до 30 тысяч рублей. Причем может быть также дисквалификация на срок от 1 до 3 лет. На индивидуальных предпринимателей-работодателей от 10 до 30 тысяч рублей и на организацию от 50 до 100 тысяч рублей. Но устанавливать зарплату директору в размере МРОД не есть хорошая идея. Ведь налоговая считает, что установление зарплаты в размере МРОД – это уход от налогов, занижение налоговой базы для исчисления страховых взносов НДФЛ. И чем меньше оклад, тем меньше налогов должны вы заплатить. Налоговая в этой ситуации руководствуется среднеотраслевыми зарплатами по вашему виду деятельности, по вашему региону. Поэтому, если вы не хотите попадать под пристальное внимание налоговых органов и каждый год писать объяснение, почему у вас такие низкие заработные платы, то рекомендую посмотреть среднеотраслевую заработную плату по вашему региону и установить зарплату директору не ниже этого показателя. Но самое страшное это не налоговые на сегодняшний день а банки со своим 115 ФЗ, с помощью которого они с легкостью блокируют счета предпринимателей. В методичке центрального банка есть пункт, по которому банки обязаны обращать внимание на организации, которые выплачивают маленькие, в зависимости от оборота, заработные платы, соответственно страховые взносы по заработным платам и НДФЛ. И этот пункт, на который обязаны обращать внимание банки, дает им полное право заблокировать у вас счет и запросить все документы на рассмотрение. И даже если вы предоставите все документы и банк вам в итоге разблокирует расчетный счет, то вы потеряете драгоценное время. Это также аргумент в пользу того, чтобы установить директору зарплату на уровне среднеотраслевой, а не на уровне МРОД. Итак. Мы с вами определились, что директор это наемный сотрудник, с которым надо заключить трудовой договор, и которому надо начислять и выплачивать заработную плату. Причем размер этой заработной платы не должен быть ниже МРОД, а желательно должен быть на уровне среднеотраслевой заработной платы в регионе. Но что же делать, если компания еще не зарабатывает столько денег, чтобы платить зарплату директору, когда она только набирает обороты? Есть способы, как сохранить бюджет. Первый способ – это поставить директору неполную ставку, а, например, 0,5, и, соответственно, от средней отраслевой зарплаты выплачивать только половину. Есть еще один вариант. Если организация вообще не работает, нету поступлений денег, нету заключенных контрактов, то директор может добровольно уйти в отпуск без сохранения заработной платы. Срок такого отпуска законодательством не установлен и регулируется только руководителем. Ну а руководитель у нас и есть сам директор. Но как только на организацию начнут поступать денежные средства, надо сразу же вывести директора из отпуска и начать начислять ему заработную плату. Налоговые банки отслеживают обороты по расчетным счетам и обратят внимание, если деятельность идет, а директор не получает ни зарплату, а тем более не выплачиваются страховые взносы и НДФЛ в бюджет. Вот на сегодня и все. Осталось поставить лайк, подписаться на этот канал, нажать на колокольчик и не пропустить следующие полезные видеоролики, которые вас ждут. Верьте в себя и у вас все получится.